Делай шейк С дивана встали Делай шейк Крути педали Делай шейк, холодильник закрой Делай шейк, повторяй за мной Делай шейк, встряхнись, подруга Делай шейк, теперь по кругу Один плюс один равно три Фаберлик Веллнес Делай шейк